Добрый день, дорогие зрители, друзья! Хочу представить вам просторный одноэтажный дом ЗПК-1-253 Юрмала, возведенный по мотивам прибалтийских построек. Этот просторный загородный дом зпк за 1 253 юрмала, строительной площадью 253 квадратных метра, общей площадью 209 квадратных метров, отличается необычной формой панорамных окон, напоминающей окна в прибалтийских санаториях. Главная особенность дома – возможность размещения его на узких участках, бывших ЛПХ и не только, которых сейчас подавляющее большинство без ущерба внешнему виду, так как основные дизайнерские элементы дома находятся на его узком торце. Узкая геометрия дома принесла оригинальности во внутреннюю планировку коттеджа, которую наши проектировщики смогли сделать логичной и удобной. Все левое крыло дома занимают нежилые помещения – санузлы, просторный холл, котельная, кухня-столовая. В правом крыле дома архитекторы разместили три спальные комнаты, кабинет и гостиную, соединенную с кухней-столовой. Планировка интересна тем, что позволяет превратить кабинет и гостиную в спальные комнаты. Тогда в доме получится 5 спален при просторной кухне-столовой и может разместиться или большая семья, или даже несколько семей. Мы рады вашим откликам, комментариям, понравился ли вам наш проект. Звоните, пишите, обращайтесь, всегда вам рады. Спасибо за просмотр. До свидания.